Я не президент страны, который поздравляет с Новым Годом возле елки. Но от себя хочу вас поздравить с Новым Годом. Пожелать вам целый год находиться в круговороте счастья, любви и успехов и радости. Пусть чудеса случаются, а мечты всегда сбываются.